Стихи, как много их вокруг. В них чьи-то судьбы, чьи-то души. Читаешь их и понимаешь вдруг В одних любовь, в других весь мир разрушен. Порой боишься просто прочитать, Коснуться взглядом тех заветных строчек, Где кто-то должен громко прокричать, Оставит много-много мелких точек. но а почему, когда нам тяжело, Или любовь нажжет огнем горячим, Мы плачем? Бьемся бабочкой в стекло, но для кого-то ничего не значим. И почему, когда наш пылкий взгляд куда-то устремлен, не замечает, Как кто-то много-много лет подряд нас любит и томится, и скучает. Стихи, бумага, буквы и значки, Порой бессмысленные извороты строчек, Но кто-то в них живет, грустит, творит, а кто-то и читать-то и не хочет. Стихи, как много их вокруг, них чьи-то судьбы, чьи-то души, Читаешь их и понимаешь, Вдруг в одних любовь, в других весь мир разрушен. Прочтите их, потратьте пять минут, Они порой расскажут вам чуть больше, Чем тот, кто рядом. И замкнется круг любви, разлук И черных многоточий.